костер сделал, маленько переставил удочки, видишь. Костер сделал ровно посередине, сейчас у нас темнеет рано, поэтому скоро я его разожгу.